Доходность большинства акций в этом году обещает быть мизерной. Однако остаются российские компании, акции которых останутся фаворитами по выплатам дивидендов. Это ЖКХ, энергогенерирующие компании, сетевые магазины шаговой доступности. Доходность облигаций в этом году сохраняется, но увеличивается вероятность дефолтов мусорных облигаций. Поэтому если инвестируем, то покупаем только безопасные облигации соответствующего рейтинга 3А и, а, и может быть 2ПБ но при этом анализ отчетности компании даст понимание откуда берет прибыль и на чем зарабатывает эмитент. Куда безопасно вложить 30 тысяч рублей. Есть много вариантов. 1. Инвестировать в образование – разумный вариант получить новую профессию, востребованную в этом веке. Этот вариант позволит зарабатывать и будет помогать как минимум 10-20 лет использовать полученные навыки. 2. Инвестировать на депозит или депозитную карту с доходом на остаток, вариант который даст около 5-6% годовых. 3. Инвестировать в облигации. Вариант который в самом худшем случае даст от 5 до 10% годовых с условием удержания инвестиций года. 4. Инвестировать в компании из индекса Мосбиржи с достаточной дивидендной доходностью и потенциалом будущего роста, здесь есть потенциал заработать от 10% и выше. 5. Инвестировать в иностранные компании с использованием брокеров, дающих выход на Санкт-Петербургскую торговую биржу или на американские биржи, здесь есть потенциал сохранить средства в валюте, получать дивиденды и рассчитывать на рост компаний. 6. Инвестировать в паевые фонды, но это после того, как рынок определит дно и начнет расти. Выбирать надо те фоны, которые останутся жить дальше. 7. Инвестировать в стартапы через сервисы краудфандинга – это рискованный и непредсказуемый вариант. 8. Инвестировать в существующий бизнес оборотные средства – вариант интересный, но нужно работать в команде с профессионалами. Вывод Останавливаемся на инвестировании в хорошо знакомые инструменты – депозиты, акции, облигации. Сделает ли инвестирование через деривативы вас богатым? Увы, нет, но это способ, который сохранит и умножит сбережения куда лучше, чем депозит. Я же обучаю, как найти инструменты для инвестирования и понимать, как работать с ними, как грамотно распределять бюджет для инвестирования и достойного уровня жизни. Обучающие материалы доступны на сайте в онлайн-магазине. Депозиты известный инструмент и в этой статье его рассматривать не будем. Однако отмечу еще раз, что когда вы даете банку поручение управлять депозитом, вы обязываете коммерческую структуру выдать другим людям кредит. И хорошо, если те разбираются в своих финансах, как вы. В противном случае вы запускаете цепочку неминуемых разорений. Ознакомиться с подробным материалом по подбору покупки облигаций вы можете через мой интернет-магазин, либо в общем плане в статьях, написанных ранее. Выделим плюсы облигаций. Выпущенная облигация имеет установленный срок обращения, по истечению которого эмитент обязан погасить ее по номинальной стоимости. В отличие от держателя привилегированной акции, владелец облигации не является совладельцем, членом акционерного общества. Взаимоотношения между владельцем облигации и эмитентом аналогичны взаимоотношениям кредитора и кредитуемого, с одной лишь разницей. Инвестиции, совершаемые при покупке облигации, не требуют оформления залога или поручительства. Это упрощенная схема займа, используемая эмитентом для привлечения дополнительных денежных средств на развитие предприятия или конкретной программы, будущий доход от которых послужит источником погашения облигации. Еще одним преимуществом облигации является приоритетность выплат, то есть выплата процентов по облигациям производится в первую очередь и лишь потом выплачиваются проценты по акциям, в том числе привилегированным. Наряду с очевидными преимуществами облигации имеют ряд недостатков. 1. Поскольку облигация является долговым обязательством эмитента, она старше, чем акция. Флачики инвестиционная политика которых ориентирована на надежность, предпочитают покупку облигаций. Следственно менее рискованный вклад обуславливает меньшую процентную ставку и, как следствие, меньший доход по сравнению с акциями. 2. Покупка облигаций любого номинала не влияет на размер уставного капитала. Держатели облигаций не являются акционерами и не имеют права принимать участие в управленческой деятельности компании. Выделим плюсы акций. Один для инвестирования в акции требуется доступная сумма от 10 тысяч рублей. Два акции крупнейших корпораций в России – Газпром, Сбербанк, Роснефть, ВТБ, Русгидро, США, Apple, Twitter и прочее. Можно продать практически мгновенно, в отличие от недвижимости, предметов искусства, антиквариата. 3. Благодаря глобализации, торговать ценными бумагами можно, не выходя из дома. 4. Потенциал доходности акций может достигать 2000% и выше. Особенно если говорить о покупке акций стабильных компаний в кризис, когда цена падает на 30-50%. Пять. На акциях можно зарабатывать двумя способами одновременно. Первый – спекулятивный доход на колебаниях курса, а второй – традиционные дивиденды – это пассивное инвестирование. 6. Если у вас крупный пакет акций, то вы имеете право голоса в компании, как и при долевом участии в бизнесе. 7. При торговле акциями, так или иначе, рисков все равно меньше, чем при торговле валютой. Минусы акций. 1. Акции – это бумага или циферки на мониторе. Акции могут потерять всю свою ценность в случае банкротства фирмы. 2. В кризисное время акции стремительно теряют в цене, а восстановление цены до приемлемого для инвестора уровня может длиться не один и не два года. Кроме того, у акций второго или третьего эшелонов в кризис падает ликвидность. Три, если вы владеете простыми акциями, то есть риск, что вы можете остаться без дивидендов, если компания отработала год в убыток или решила пустить прибыль на развитие бизнеса. Четыре, для успешного вложения капитала в акции нужны опыт и знания. Без этого можно и не ожидать прибыльной торговли. Делаем вывод, как минимум для грамотного инвестирования формируем портфель из акций и облигаций. При этом соотношение риска по объему акций, облигаций можно принимать эмпирически в зависимости от степени риска. Для обучения инвестированию регистрируйтесь у меня на сайте. В сентябре будет первый поток «Грамотный инвестор».